Всем привет, ребят, всем привет Продолжаем прохождение ходячих мертвецов На прошлой серии мы с вами спустились в канализацию И теперь нам нужно разобраться, что нам тут делать вообще надо Надеюсь, это не по работе Так, эм. Короче, понятное дело, чуть-чуть выбраться надо отсюда Давайте убираться Ой, сухо довольно-таки, слушай Выглядит крепко Довольно-таки сухо, я думал, будет хуже Я никак не смогу ее приподнять Ага, ну вот уже и сырость пошла Ну, в принципе, было очевидно, да? Так, у нас там ничего нет, значит, нам, очевидно, вниз спускаться придется Сейчас упадем Как-то можно? Нет, в бок повернуть нельзя, придется идти так Да Ничего удивительного Я крыс придаю каких-то, что ли? Дохлая крыса. Можно взять. Я предполагаю, что они нам понадобятся. Плюс единой крысы. Ходячие, наверное, и здесь есть. Странно, что они не доели тогда, получается. Ладно, заберем. Не буду это брать. Последнее, чего бы я сейчас хотел, это заразиться бог знает чем. Да ел, да не по-любому пригодятся. Можно будет кого-нибудь кинуть, чтобы они, они, они что-то... По... А, ладно. С ним спорить. Бессмысленно. Так, проход Ба, Закрыто Я их уже здесь слышу, они уже здесь есть Вентиль А-а-а я, я, я понял Что мы будем делать всю игру Вот есть вентиль Нам нужно будет найти то, чем его открыть За счет, я так понимаю, воды подняться наверх Видимо Это дренажная труба угу. ну вот, значит, да Где-то шастают тут уже Твою мать. Так Проход Нам можно вот сюда, да, уйти? Возможно, это выход Но сами не смогу их всех снять Так, подожди ну, туда нам нельзя по одному что ли А, они все нормально Отлично. лично какой-то вентиль куда-то можно повернуть так, а здесь есть проход какой-то э -э -э, так ленивый идет а вот пожалуйста проход <связывая> закрыто <связывая> Так, отлично. Э -э -э мы проход э замутили. А, нет, мы их отвлечем теперь, получается, да? Выглядит как дренажная труба. Давайте попробуем, не знаю, открыть влево же, правильно? Давайте попробуем открыть сначала. В эту сторону больше не а, идет. То есть он открыт. Наоборот, to to надо, получается, закрыть. Хорошо, что я тут, а не там Совсем не держится Черт Так, совсем не держится Мы можем это снять Угу Мы, например, забираем Уходим сюда Вставляем сюда И открываем Так, теперь бегом обратно бежим Велика. А вот и они Быстрее Почему красным светится? Так, все, соответственно, ждем, когда они все пройдут, и выходим спокойно. Все проще, чем я думал. Все. Тут ничего нет. Ух ты. Ох, ты, чак, чак. чак. Наверное, пытался спрятаться от них здесь, внизу. Бедолага нет патронов последний должно быть оставил для себя Ты заслуживаешь лучшего старик блин бедный чак охренеть очень жаль чака Охренеть, ничего это было? Пою ж мать, пистолетом-то, кстати, тоже можно было, он же все равно без патронов. Ну ладно, он не суть. Засранцы испугали меня немножко. Посмотреть на знак Это просто знак Это просто знак Ну ладно Сокрыто Охрененно Ну не зря же нам это дали Лида, Лида что это Блять сломалась Да ну нахрен Я уже пробовал но Она не поддается так, подожди. Не думаю, что это поможет мне найти выход отсюда. Не, не, не поможет найти выход, говоришь? А, стоп. Сломанная лестница. Допустим, я возьму ее... А, туда? Да ладно. Ну, давай для интереса попробуем. Oh, yeah, я не смогу поднять while. ее один. Mm, ну да, Чак нам явно не поможет. Давайте-то сюда. Эти решетки слишком крепкие. Этим я не смогу приподнять решетку. Короче, нам можно попробовать зацепиться, да? Других вариантов-то нет, судя по всему. Допрыгнуть я не допрыгну, давайте сразу. Опа. Какого хрена? Ни хрена ж себе. Ядерное убежище? Охренеть. Должно быть это одно из старых ядерных убежищ. Интересно, живет ли здесь кто-нибудь? Только посмотрите. Этих запасов хватило бы на много месяцев для большой группы людей. Да хрена, просто запасов. Что-то еще у нас есть интересного. Сюда нас не переключает, да? Дверь, Включатель с ним взаимодействовать нельзя. А, ну только дверь получается. Пойдем. Твою мать. Здрасте. Who are you? Ты кто? It's all right. Все It's хорошо. Okay. Все нормально. Мне не нужны неприятности. Нам тоже. Поэтому ты развернешься и уйдешь. Сейчас же. Right Слушай, извините, что потревожил вас, ребята. Я просто уйду. Нельзя отпускать его. Он из Кроуфорда. Если он вернется, я не узнаю, что мы здесь. И из Кроуфорда и не в Римне. Я пойму. Я пришел сюда с маленькой группой в надежде найти лодку. Мы просто хотим выбраться отсюда. Может, вы меня отпустите? Здесь больше нет лодок. Люди из Кроуфорда забрали все. Да, я уже это понял. Ему нельзя доверять, верно? Нельзя отпускать его. И что мне сделать? Пустить ему пулю в голову? А почему бы нет? Это будет милосерднее по сравнению с тем, как люди с Кроуфорда обошлись с нами. Сам подумай, верно. Как ты думаешь, что они с нами сделают, когда узнают, что мы находимся прямо под ними? Я не с Кроуфорда, но я видел, что они сделали там. Это ужасно. Я не такой, как они. И думаю, ты тоже. Я думаю, что ты хороший человек. Отойди, или я клянусь, я выстрелю. Все хорошо. Right. Okay. Все нормально. Vernon, Вернон, кого черта ты делаешь? Vernon! Вернон! Спокойно. Я, я здесь не для того, чтобы навредить вам. Ты вправду не с Крофорда? Нет. ну не really да. «Ну, а мы оттуда. Были там раньше. Мы ушли из того места, когда они начали отгораживаться, начали отсеивать стариков и больных, чтобы ничего не угрожало их идеальному обществу выживших. В их маленькой расе, господ, нет места слабости и чувствительности». «Ты не такой уж и старый. Значит, ты болен?» Был болен Мы группа больных, лечившихся от рака И раньше встречались здесь, в этой больнице У нас ремиссия Но это не подходило для Кроуфорда Они убили пятерых наших, прежде чем мы успели выбраться И спрятаться тут Этот старый подвал был заброшен много лет Это что, морг? Да Когда я ищу место для выживания, подбираю его с роней А как ты нашел дорогу сюда? Нас зажали ходячие на улице. Я спустился сюда, пытаясь уйти от них. Все, чего я хочу теперь, это выбраться отсюда и найти своих людей. Канализация, по которой ты прошел, идет по всему городу. Она приведет тебя туда, куда тебе нужно. Для меня эти канализации, как чертов лабиринт. Может быть, ты поможешь найти мне дорогу? Слушай, я хотел бы тебе помочь, но у меня есть свои проблемы. Двое из нашей группы больны, за ними нужен уход, а я единственный врач здесь. К тому же, зачем нам помогать тебе? Слушайте, извините, что напугал вас. Я просто хочу вернуться к своим людям. Климентине. Она твоя дочь? Нет, она потеряла своих родителей. Я делаю, что могу, чтобы защитить ее. Ты ведь собираешься с ним идти? Все хорошо, Бри. У меня тоже была дочка. Я потерял ее в первые дни этой чертовщины. Будь я проклят, если буду здесь сидеть и позволю этому случиться с еще одной маленькой девочкой. Но ты нам нужен. Не волнуйся. И я скоро вернусь. Пошли. будто навсегда прощаются. Укрикнеть, мы нашли новых выживших. И адекватных при этом. Клементина! Клем! Клем! Привет, ты вернулся. Кто есть он не рассказывал про меня? Думаю, его можно понять. Я ведь надрала ему задницу, когда он пытался напасть на меня, у реки. А что это за ископаемые? Где Клементина? Она где-то здесь. Расслабься. Я и Кенни довели ее сюда в безопасности. Не за что. Думаю, у тебя есть кое-что мое. Ли, they, слава they богу, ты вернулся. Кристо, Матрия, в чем дело? Дело в Амиде. Ему стало хуже. Гораздо хуже. У нас есть раненый. Кто это? Это верно, он врач. Слава богу. Ты можешь смотреть его? Помогите. Прошу. Я посмотрю, что можно сделать. To... Отведи меня к нему. Все будет like... хорошо. Lee Ли привел the... врача. Right, Ладно, look сейчас look посмотрим, что с ним. Без публики мне audience. работается лучше. Sure Уверен, у тебя есть и свои дела. Хороший мужик, по крайней мере пока. Будем надеяться, что так все останется. Клементина. Клементина? Так, ну что, мы нашли, новых выживших ништяк. Хоть реально, блин, есть с кем поболтать, а реально в последнее время они неадекватно попадаются. Тут хоть какие-то нормальные люди. Так. Клементина, ты here? здесь? Где она? Она прячется, что ли? Рисунок Клементина. Рисунок Клем. Но где сама Клементина? Блин, она нас нарисовала, когда мы парнишку-зомби закапывали. Там ее нет. Каких ходячих. Ну, слава богу, хоть какой-то плюс. Лем, ты здесь? Да кто же ее знает, правильно? Где она прячется? Клементина? Наверное, как-то странно выглядит, но тем не менее. Так, а чего тут вот еще можно обыскать? Рисунок мы видели, а что с диваном? Диван. Отдохну потом. Не похоже, что она здесь. Не похоже, что она здесь. Ну да, мы смотрели все, и как правда не похоже, что она здесь. Клебентин, ты, ты, ты здесь? Окна. Не вижу ее здесь. Так, ее здесь не видим. Эй! Что ты тут делаешь? Ох, ну знаешь, Just просто around. осматриваюсь. Search ты so, не найдешь ничего. Мы уже обыскали это место. Ты удивишься, что люди могут многое не заметить. Поверь мне, я уже давно этим занимаюсь. Где Клементина? Не <связывая> знаю, я не, знаю, я не ее сиделка Эй, я не настроение, настроении, чтобы меня дурачили, ясно? Куда Где она пошла? Последний я раз я видел ее внизу С тем парнем с из колледжа и твоим усатым другом Спроси а лучше у них Опачки Блин, не дай бог она пошла за нами куда-то там На этом мне плевать. Я просто хочу найти Клементину. Короче, понятно. Ему на все плевать. Пошли тогда. Последний Клим? раз. Клементина. Она видела их внизу. Клементина. Выходи, пожалуйста. Кенни? О, здорово! Ты вернулся! Молодец, молодец! Что черта ты делаешь? А на что это похоже? Где ты взял эту бутылку? Found Дошел it. ее? О чем ты мне думал? Ты додал Кенни напиться. Эй, мужик, я пытался. Но потом он взглянул на меня так, как будто даст мне по морде. Он не послушал тебя. Думаешь, он послушает меня? Иди к черту. Выпивка никому сейчас не поможет. Да? А что поможет? Мы в пизде. Молли сказала, что в саване не осталось ни одной лодки. Отсюда не выбраться. Ходячие повсюду А нас, еще этот безумный уёбок с рацией над... над нами издевается Черт, сейчас как раз самое время напиться Блин, не сдался, конечно, засранец Клементина, где ты? Так, Клементина-то где? Ты видел Клементина? Нет, но она должна быть где-то здесь, где здесь. Бен, я дал тебе всего Когда одно задание Присмотреть за Клементиной, Клементиной. Но Then вдруг она on показывается на Вире-стрит и ищет меня Какого happened? черта произошло? Эй, я не виноват Амиту and стало хуже, и Криста попросила помочь Извини, я сделал все, что мог Все нормально Я не злюсь на тебя Я просто хочу знать, где она I думаю, она пошла гулять во двор Одна? Без own? присмотра? Man, Мужик, ты отстанешь head, от меня? Fine, она в порядке be your Очень your уж надеюсь, head. тебе ведь будет хуже Парниш какой-то вообще, блядь, невдупляющий Клементина! Клементина! Ну, я не верю, что с ней что-то могло произойти Так, двери в сарай Двери совсем заросли Не думаю, что я туда смог зайти туда. Так, никто не мог сюда зайти Забор, ничего нет, просто лопата а то мы до конца не забросли Так, подожди Ну а фиг его знает, может там сидит Сейчас вообще непонятно, где ее искать Ничего не понял А где он тогда? Так, дверь в дом мы там Опа Какого хрена? ли малая hey, привет девочка look. Look иди посмотри посмотри что я нашла чё там ты улыбитесь охренеть да ладно ответ тот же я его возьму охренеть Swear. не ругайся опа я не воодушевился отлично С все в порядке? Насколько это возможно в данных обстоятельствах? Я сделал для него все, что мог. Прочистил рану. Но у него началось заражение, что вызвало жар. Без антибиотиков? Может, хватит маячить перед глазами? Ты всех нервируешь. Почему ты вообще здесь? Ну, если твой дружок заставит лодку работать, вы возьмете меня с собой за то, что я спасла ваши жопы. По-моему, это честно, Нет. Ну? Хочешь хорошие новости или плохие? Давай сначала с плохой новостью разберемся. Плохая новость в том, что она никуда не поплывет в таком состоянии. Бензобак пуст, и аккумулятор сдох. А хорошая новость? Ну, это все, что ей нужно. Бензин и аккумулятор. А так она уже готова к открытию. Ну и как же мы достанем эти вещи? Похоже, в Кроуварде есть все, что нам нужно. Может, стоит попробовать это? Погодите минутку. Конечно, мы должны попробовать. Если в городе остались живые люди, у которых есть припасы, что плохого произойдет, если мы попросим их? Поверь, ты не знаешь этих людей. А я знаю. Скажите, что у вас есть раненый, считая, что он уже труп. Детей они тоже с объятиями не станут встречать. Что это, черт возьми, за место такое? Уже места не придумаешь. Но другого выбора у нас нет. И как ты себе это представляешь? Должно же быть какой-нибудь путь, чтобы пробраться туда незамеченным. Может быть и есть. Я знаю систему канализации под Крофордом, как свою ладонь. У вас случайно нет карты? Вообще-то есть. Пригодилось, смотри карту-то. Думаю, я смогу провести нас в центру города, где они хранят припасы. Мы можем забрать то, что нужно, и вернуться под землю, пока никто нас не заметил. Мы окажемся прямо под ними, возьмем их неожиданностью, вытащим все, что нам нужно, и уйдем, прежде чем они сообразят, что мы здесь были. На самом деле, это не худшая идея, что я слышала. Так себе, конечно, но не знаю, может и сработает. Я думал об этом раньше, но не было людей, чтобы осуществить это. Но теперь, работая слаженно, мы сможем все это провернуть. И что же ты хочешь взамен своей помощи? Кроуфорда есть не только все, что вам нужно для лодки. Они также хорошенько запаслись медикаментами. Они пригодятся как моим людям, так и твоим. Мы можем это сделать. Мы должны. У кого-нибудь есть возражения по поводу этого плана? Потому что нам понадобится каждый для этого дела. Блин, я даже не знаю. Не знаю насчет тебя, парень, но я бы на твоем месте предпринял хоть что-нибудь, и не сидел на месте, дожидаясь к смерти. Та лодка для нас как благословение для молящегося, и мы должны еще немного постараться для нее. И в деле или нет? Мы должны пойти сегодня ночью, под покровом темноты. Я пойду предупрежу своих людей. Да, вам время подготовиться. Вернусь до полуночи. Осторожнее. Благодаря этому я еще жив. Ни себе, ребята, красавцы. Я же говорил тебе остаться в комнате. Как давно ты тут была? Это будет опасно. Что будет опасно? Кроуфорд. Нет, не волнуйся. У нас хорошие планы, хорошие люди. Мы зайдем и выйдем, прежде чем они узнают, что мы там были. Ты мне веришь? Ну да. Вот умничка. Тогда, наверное, я пойду собираться. Что ты сказала? Ты же сказал, тебе нужно все для этого дела. А еще, что я во всем помогаю, помнишь? Молли сказала, что Крофорд единственное место, где остались люди. Значит, там могут быть мои папа с мамой. Правда? Не думаю, что найду их в Кроуфорде, солнышко. Почему нет? Потому что они хорошие люди, а Кроуфорд — это плохое место, которым правят плохие люди. Вряд ли они бы остались в таком месте. Откуда ты знаешь, что они хорошие, если никогда их не встречал? Ну, они тебя вырастили, разве нет? Мне нельзя с тобой... Прости, Клим. Нет. Прости. Как же сильно я ее обидел. Гляньте, что я нашел в гараже. Топор, лобзик и другие инструменты. Возможно, во время набега они пригодятся. Здорово. Можно тебя на минутку? Что случилось? Я еще раз осмотрел лодку. В ней 30 футов. И что? И со свободным местом у нас не задача. Если все вернутся живыми, места в лодке не хватит. И что ты пытаешься этим сказать? Я просто предупредил тебя, и все. Думал, тебе стоит знать. А это еще кто, черт возьми? Это Бри. Она поможет нам. Хорошо. Нам понадобится любая помощь, которую мы найдем. Я училась в школе, где сейчас Кроуфорд хранит запасы. Знаю план школы. И чего мы ждем? Идем. Подождите секунду. Ты понимаешь, почему остаешься, не так ли? Догадываюсь. Еще, для тебя есть задание, важное. Останься здесь и присмотри за домом и амидом. А что мне делать, если что-то случится, а вас нет? Вот, я хочу, чтобы ты взяла это. Ты же помнишь, каким пользоваться, не так ли? Все точно так же, как я показывал. Конечно же, если кто-то попытается ворваться в дом, кто-то не из нас, или что-то случится с Амидом, я знаю, что делать. Давай-ка иди в дом. Да. Давайте закончим с этим. Ну вот, мы в центре Кроуфорда. Старая школа прямо над нами. Ладно, ребята. Настал момент истины. Запомните план. Будем вести себя тихо, скрытно и не отходить друг от друга. Мы возьмем то, что нам нужно, и уйдем раньше, чем о нас узнают. Ясно? Так, ну что ж, ребят, соответственно, в Кроуфорд, мы, в Кроуфорд. <с> мы полезем с вами в следующей серии. Спасибо, что досмотрели до конца. Если, соответственно, вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайкосик и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Я желаю вам здоровья, любви и удачи. Пока.